Всем привет, дорогие друзья, и сегодня в этот жаркий и утомительный день Не ржать <свят> Я направляюсь в одно очень замечательное место Вы пока что не знаете, куда я направляюсь Но я знаю, что я туда иду в первый раз И, конечно, нужно сказать спасибо вот этим вот двум девчонкам Озорным монтажкам, Которые, собственно, позвали меня в это прекрасное место Первый раз в своей жизни я побуду на... А вы пока что не знаете Я дождался его Ой, блин. Я, я стукнулся об этой фигне. Ой, ой. Так. Может, подожди, сейчас я там.. Приехали в место назначения и мне жутко кажется, что нас на. Ну посмотрите, здесь настолько пусто, как в моей башке. А пока до самого праздника ждать почти полтора часа, то можно покататься на качелях. Тут я увидел логотип Оксимирона, как мне показалось. Я решил это проверить, но наткнулся на вот такую новость. Рэп-баттл Оксимирона и Гнойнова Посмотрели в Администрации Президента России Администрации Президента России Вам что, заняться нечем? Короче, друзья, случилось непредвиденное. Я уже скажу, что я собирался на фестиваль красок, но на него я не пойду, потому что по нелепой случайности я задрал ногу и порвал. Единственные штаны, которые у меня были, потому что других у меня нет. У меня появился один выход. Это взять надеть пакет, как штаны. Не, ну зеленый, ну как вот с этим? Как с этим сейчас вот по городу? Я в другом конце города. Чтобы добраться домой, мне нужно. Алле! Оп! Мне нужно сделать из этого пакета шорты. Ребята, я никогда таким не занимался. Что мне делать? Я хотел назвать влог мой пи. Что? Краска от пакета на <свес> <свес> Это ёбка получилась <свес> Здрасьте Я вам клянусь это не было запланировано На меня уже все смотрят здесь Сакон. <свес> Смотри, если он сейчас не влезет Он по-любому не влезет Боже, это я Короче, ребят, нужно сделать самодельные трусы, лайфхаки на ютубе от Google. Если вы порвали свои штаны, то сделайте трусы в пакет. Покрутись, покрутись. Наши супер трусы. Теперь... Так что пакет? Я модный. Да. Ребята, будьте такими же модными, мачо, как и я. Кстати, а так-то ничего. А так-то, в принципе-то, ничего. Ждал я, что сегодня будет грандиозный фестиваль вот здесь. На самом деле, он там. Большая часть посетителей несовершеннолетних. А ты как думаешь? А мне-то 18, я... Okay. Что, я... не могу в таком виде, что Итак, здравьем, Я жду здравьем, пока. Здравьем. До свидания. Я жду, пока меня обрызгают краской, чтобы по всем транспорте это не выглядело дебильно. I'm not a man.